молодая женщина с двумя очаровательными девочками я была уверена что она уже была у нас и не раз так она уверенно открыла давайте поприветствуем это карина Ну, мы узнали, вчера пообщались, я поняла, что они очень много с мужем меняют стран, и поэтому она везде входит как, как дома. Ну, это очень хорошее качество, действительно, это дает смелость. Рады вас видеть. У нас очень, очень приятное такое было событие вчера. Это три человека заключили вчера водное крещение. Души скручиха... Давайте мы по... крещение. пригласим их. Проходите сюда, пусть народ полюбуется вами. Давайте поприветствуем. Да, мы, мы предложили им в бассейне э, принять. Мы ему в бассейн, например, Но Леша категорически сказал, я буду в море. Убачу, Алексей, отказ, в море. Мы назначили дату. И, И слава Богу, вчера был теплый день. Слава на Богу, вчера теплый день. Я даже говорю, надо было раньше водное крещение вам преподать, чтобы погода наладилась. Казах, даже порано да, воду, да, да, Нина была немножко шокирована, шокирована. происходящим. Отлично, И она вытеш утиленно вытеш молилась, шесть. чтобы на том месте, где они принимали водное крещение, Бог прогрел воду. И тебя усиленно молишь, Господь, стопли вода на твое место. Да, все, что она делала по своей вере, да, Слушай, да. Да, поэтому я сейчас передам микрофон, вы можете поделиться, что вы пережили свои переживаниями. Как Привет, церковь. Здравствуйте, церковь. Uh, ну что я лично пережила это спокойствие покой у лично вас прох спокойствие uh, я наконец-то ну с самого утра у меня полное счастье было вот сама-то суренгах на полм чтолива Божья любовь благодать все это ощущалось с самого утра их много добрей божья это благодаты любовь. И я была счастлива, что я наконец-то могу заключить с ним завет. И бяж что на краю, могу досключить тоже завет. И теперь он заключённый, я самый счастливый человек на земле. Сейчас я то исключенный, сейчас я самый счастливейший человек на земле Всем привет. Здравствуйте, <свистак> нафисечки. Да, Принимайте крещение в море была моя идея. Да, принимаю крещение в море, то бишь море это идея. <свистак> <свистак> как собраться в лесу? Вот, ну вода действительно была. Очень теплая, вот спасибо большое. Много Благодарим, на на часы Природа, вот сейчас именно самое время, когда весна все начинает произрастать. -то, -то и мы вот в этих мантиях, белых, такие идем, и трава, нуси, босиком, боси. как Иисус. Като Иисус, Было очень здорово, и беше много благодатно, и после этого был великолепный день. Беше ден. Да, на нас была некоторая а, потом такая атака, но, но это... Имахме атака? Это уже опустим, но в целом, в целом день был великолепный, испусним, без обаче, этого не, не могло бы быть. Като беше много вот. слава, вся, слава Господу! Сла, Спасибо слава за вчерашний да день. Здравствуйте, церковь. Завлете Я получил облегчение после того, как принял водное крещение. А следко, а, меня... водное крещение. А, год назад я планировал водное крещение принимать. но година, ситуации... А до да из-за ситуации у меня дома. Обаче, христи, наложить, да отменим. И тут появилась такая возможность, Извинешь, тем более в море. Тут появилась такая возможность и в как море. Как ты мне ту? согласиться? Как ты да мне согласишь? <laughs> Вода была чудесная тогда. И вода тебе еще чудесная. Спасибо за такую молитву. Благодарим за молитвы. <laughs> за это. Спасибо Богу. И благодарим Аминь. на Господь. Аминь. факты которые важно знать о спасении да это я думаю что вам как э, чтобы уже проповедовали людям смело шли эти факты За спасение -то. За -то. да присаживайтесь пожалуйста uh, у нас еще на, на этой неделе было тоже хорошее событие Группа во главе с Эди Киряном. они сделали праздничные службы.